Я всегда хотел построить дом. Это была моя мечта. первая камин, наверное, отсюда огонь, камин, тепло, уют, и, наверное, основной от чего присал весь мой дом – это камин. Второе – у меня очень много друзей, у которых есть свои загородные дома, дачи. Я очень люблю ездить, но понимала, что мне нужно свое. И в этот год, наверное, все-таки коронавирус, пандемия, она сделала свое дело, подтолкнула меня к этому шагу. А если уж я хочу, то я начинаю на самом деле принимать очень быстро решения, не раздумывая, не растягивая там на год, на полгода. Я быстро приняла, решила и вот начала стройку. Но хотя очень было тяжело, так как это... Одна ввязалась в это дело Ну вот я говорю, у меня есть люди, которые меня поддерживали Говорили, что ты справишься Ты это сделаешь Эту строительную компанию я нашла Конечно, интернет У нас сейчас, как говорят, дети рулят да? то есть Очень много смотрела На самом деле рынок переполнен предложениями Я рассматривала, так как у меня друзей, дубль дом но Дубль дом он однотипный, то есть они мне очень нравится Дубль дом, но Дубль дом ты не можешь уже включить в свою фантазию, то есть как есть, то есть у них комплект такая плитка все шаг влево шаг вправо невозможно, только если потом уже в декоре дома вот в этот проект вы а, вносили собственные изменения ну да потом я искала очень долго мне понравилась а, как раз идея дома их проектами, их результатами. Потому что я ездила, смотрела, когда выбирала участок, на участках очень много попадалось уже построенные дома. То есть это были не такие. Я видела барнхаусы, которые двухэтажные, но они были очень красивые, очень интересно вписывались в экстерьер. Да? То есть природы, люди так подбирали участки и ставили их, что это, наверное, сыграло в пользу идеи дома. Приезжали ли вы на стройку? Все. Я со стройки не вылезала. Я тут жила на этой стройке. Если мне что-то не нравилось, я обращалась в вышестоящие, как говорится, органы и просила приехать, проконтролировать, осуществить технадзор, чтобы мне было спокойнее. Они приезжали, меня успокаивали, находили какие-то косяки, которые потом в дальнейшем исправляли. Согласно договору. А мы немножко задержались, но я думаю, это связано как раз с пандемией, потому что, например, окна очень долго Делали под заказ, исходя из того, что с предыдущего, вот, когда у нас была, как это называется, изоляция, mm -hmm. с предыдущей изоляции, да, заказы люди доделывали еще, исходя из этого, окна долго. А так, в принципе, да, ну, я, мне кажется, уложила за 4 месяца. Начали в июле 21-го, вот как завезли бытовку, да, приехали ставить сваи, и вот 2 недели назад мне сдали дом. Единственное, на будущее, если бы я делала, то я поставила конвекторы в пол для обогрева дома вдоль окон. Предусмотрела бы. Но это в следующей стройки моей. Но дом по проекту изначально был с моими хотелками. Я вышла за проекты, потому что мне нужны были хотелки. Вообще-то, это тайна, наверное. Отвечать не буду. Но он вышел дороже, потому что я вышла за пределы. Хотелок у меня было много. Та же самая ламинация окон двухсторонняя уже увеличивает стоимость дома. Ну, тайна. Конечно, на это в любой стройке, в любом ремонте в квартире это не избежать. Вы хотите одно, потом вы видите, как он строится, вы понимаете, что опа, я хочу, чтобы вот э, цвет был такой, пол был подогреваемый, э, я не знаю, что, стекла, как раз о чем я и говорила, окна были ламинированные, это все, конечно, увеличивает стоимость. Ну, наверное, как в любой стройке, у меня были проблемы с бригадами. Но сам и прораб, я даже не знаю, как это... Я все время путаюсь, кто прораб, кто не прораб. Был очень шикарный. Он всегда шел навстречу, всегда решал все проблемы. И Александр тоже всегда помогал. То есть, если мне что-то не нравилось, все было решаемо. Единственное, я говорю, ну это человеческий фактор, да, сами строительные бригады их дальше нанимают, да, и не сошлись характерами с некоторыми людьми. Так всегда бывает. По отделке все было шикарно. Мне досталась очень бригада, которая работает на внутреннюю отделку. Это просто шикарные ребята. И рукастые, и ответственные, и всегда подскажут, что нужно сделать, как правильно сделать, да, осуществить идею, которая вот у меня в голову приходила, они никогда не отказывались. Они просто говорят, Елена, это можно сделать таким, таким, таким-то образом. Предлагали несколько вариантов, и сразу видно было, что это очень... Грамотные ребята, которые много лет уже в этом бизнесе строят, отделывают Они именно по отделке, вот последняя бригада была Но это же мое детище. Здесь столько сил эмоций. Конечно, мне нравится результат. Мне очень нравится результат. Как говорит у меня подруга риэлтор, она говорит, давай продадим. Я говорю, она говорит, ты же построишь еще лучше дом, потому что уже есть опыт. Я говорю, нет, не отдам. Это мой первый ребенок.